показать вам как пряжу я храню так вот, такая у меня пряжа такая пряжа тут у меня остаточки такие клубочки я вот так вот резиночками перевязываю чтобы она у меня не болталась. Вот такое у меня богачество. Это у меня тут пряжа носочная, плохо открывается что-то. Вот Шерсть чистая, носки. Эту пряжу я вам показывала в бобинах на машину. Это у меня носочная. Все клубочки перевязываю, чтобы не путалось. Чтобы... Это тоже вот так вот храню. Пряжу. Шерсть пух непряденный тоже у меня хранится. В пакетах все перевязанное мигает что-то. Вот. Кому, может, понадобиться, понравится, блин. Тоже так же клубочки, банки, не будут. Вот оно, не путается, ничего.